Здесь вносится контактная информация об организации ну, нам достаточно заполнить фактический адрес организации почтовый адрес и юридический адрес да давайте зайдем в фактический адрес организации и обратим внимание с вами что а, зайдя в регион да, адресный классификатор пуст хотите произвести загрузку адресного классификатора мы говорим да да у нас открывается обработка для загрузки адресного классификатора для того чтобы загрузить классификатор адресов вам необходимо либо на сайте давайте вот откроем на сайте фагу россии можете через поиск набрать данный сайт в яндексе и по ссылке перейти на данный сайт здесь значит у нас есть раздел информационное обеспечение классификаторы и справочники и далее вот здесь вы можете найти раздел классификатор адресов россии кладр вот его скачать либо в таком архиве либо в другом варианте архива после того как вы скачали данный файл распаковали его вам необходимо в программе 1С, в поле вот, «Классификатор адресов» пойти по пути, туда, где у вас скачен данный файл. Папочка, и указать первый файл, это Clutter dbf. Остальные файлы сразу подставились. Теперь вам необходимо выбрать ваш регион перенести его в правую часть либо вам нужно выбрать несколько областей то значит вы его также переносите в правую часть и нажать загрузить подождать процесс